В былые годы, во время гонений Наш край был окутан в колючую сеть Сюда было сослано много народа В целинные земли казахскую степь в Суровые зимы, песчаные бури Раскоха и голод все было понятно, что не избежать им больших перемен, С душой принимали всех без исключения, Делился он хлебом, одеждой, жилье, Порой получали в ответ оскорбление, но с верной твердой достоял на своем. Прошло много лет, как союз развалил. По-новому жить научился растет, посветает и смотрит вперед И только в единстве великая сила Годами, веками крепчает наш род. Мы знаем, так будет, так есть и так было Могучие братства Едины здесь нации Сильный наш стан Сумел сохранить Приумножить богатства И едином первым бумажный. наш Живет Казахстан И нуждаются дети Великих героев Наши сыны Растут города И районы Поселки по благо. Садись.